Короче говоря, iPhone может это. Это была суббота, а это был мой iPhone 10R, а на нем было iOS 13. Все бы хорошо, но я очень сильно устал от отсутствия новых функций. Хорошо, что уже 22 июня был представить новую iOS 14. Решил посмотреть в интернете, какими фишками можно пользоваться на своем iPhone. Смотрел 5 минут, 10 минут, 15 минут, в итоге нашел заманчивое предложение. Установи iOS 14 по цене 2 iOS 13 и получи iPhone SE 2020 в подарок. Да ну бред какой-то. Спустя час я Пробовал скачать утилиту AnyTrans через которую можно было установить рингтон на свой iPhone абсолютно бесплатно. Закинул рингтон, установил, загрузил. Четко. Теперь хотя бы радует, что смог установить рингтон и расставить приложение по цветовой гамме. Спасибо Anytrends, но этого было маловато. В комнату зашел мой троюродный друг. Чувак, я конечно все понимаю, что ничего не понимаю, но у меня есть одна фишка которая точно удивит наших зрителей. Ты уверен, что это сработает? Безусловно, это только условно. Друг взял мой телефон, разблокировал его. Я офигел, мой троюродный друг тоже офигел. Я не знаю, как такое возможно. Начал мне что-то показывать. Через 30 секунд я не мог нарадоваться этой фишке. Как же я раньше без нее жил. Настало время показать ее и вам. Допустим, вы написали какой-то текст в сообщениях ВК, Инстаграм или обычных заметках. Однако поняли, что написали что-то не то, и это вам не подходит. Чтобы мгновенно удалить текст, достаточно приложить три пальца на экран вашего iPhone и сделать замах влево. Четко же! Стоп! А если наоборот удалил что-то нужное? Беспутники, прикладывайте три пальца к экрану и делайте взмах. Пробуем. Придурок. Я пользовался этим лайфхаком целый день и целую ночь. Рассказал о нем абсолютно всем своим друзьям, родственникам и даже дедушке. Правда, зачем? Ведь у моего дедушки нет iPhone и у него всего лишь кнопочная Nokia. Короче говоря, iPhone может это.